Ну что, всем привет. Продолжаем стал У нас тут лапа x8. Завалили контролера кушлой серии. Так, и давай, слушай, подожди, дай мне сориентироваться по заданию немножко. А, так, список заданий. генда совершенно секретно. Ну, мне по идее в лаборатории X8 под припятью находится секретная информация о зоне. найти документы и снести их стрелку, короче. Я одни какие-то документы нашел, но я не знаю, это полный список, не полный список. И мне вроде как, наверное, надо туда вниз спускаться. Там, по идее, сидят эти бюреры, короче. Где-то где где где там сидят, короче. Так, это у меня, наверное, через э правый лифт надо идти. Давай фонарик погублю, чтобы видно было. Давай, вот так. здесь наверное подняту скорее всего мне надо будет и у них по идее должны быть еще одни документы так по моему этот этаж я не уверен но мне кажется что этот осидит Так, минут один. Окей. А, патронов не так уж и много. 8 кс Ну да. Балин. И там, по идее, еще один сидит. Нехороший дядька. Почему винтовку не повредил, я надеюсь. Давай хорош чтобы колдовать уже а, заряди пожалуйста вот эти патроны а я покажу звук сделаю потише ага, вот так и все замечательно давай их короче там беру немного. это блядь... как меня так прилетела Там еще один был живой, нифига себе. А как так вышло вообще? Ну, наверное, сидел в этой комнатке дальний. Подожди, братан, сейчас с тобой разберемся. Опять же, музычку давай потише. Он сбивается после каждой загрузки. Попал все а? Попал. все я же я же скажу ну, смотрю что это летит меня там долбит. все все давай короче с них послезают дань скажем так у меня там много вообще тек осталось так давай сначала подожди давай я свой противогаз починю а, чем это, ну, на 80 нет на 70 на 80 давай противогаз с нашивкой нет с этим давай с изолентой тени изолента во всем всегда поможет бесполный ну, факт ящик это стоит там фигня бюджет. так ну по сути наверное я не знаю калашников можно и выкинуть У меня на него патронов не особо есть -то. вот 8 конечно есть Моё основной ганн, это вот снайперская винтовка. Которую, кстати, наверное, починить было бы неплохо, да? 82%. Ты из и процентов 90. Уже не подойдет. Так, а вот ты? 87. А, так, подожди, стой, не то? Потому что 82, я говорил, да? 82. И что-то не то. так вот это есть 90 90 85 ладно придется тогда использовать по сути наверное набор вот этот вот 75 и плюс пряжка вот это вот все ган починенный снаряга тоже нормальная, вот документики медицину давай соберу вот это вот все покушать надо не забыть так а что есть покушать вот есть томата так ему мало давай колбасы немного еще наверх бабы и прожливай конечно же вот это тоже не помогло батон еще наверх Конечно, он наелся. Так. Нам же еще одни документы надо притянуть, да? Да, есть еще одни какие-то. <клышки> а вот где они эти еще одни документы лежат? Я что-то немного теряюсь в догадках. Так, ну у нас там лифт просто сверху, да? по крайней мере, этого контролера убили. Биографы этих тоже положили. Ну что, надо по полочкам поискать. Ну, мне кажется, в каком-то таком месте они должны лежать. Так. Здесь отсюда я забирал документы, да? Где же забирал? Ходил, забирал. Это они тут на столе валялись, Там наверху, По наверху, по-моему. Подожди, боеприпасы какие-то? А это хреновые боеприпасы на М. -ку. Я, конечно, мог бы взять, но какой смысл, если оружие будет линить после каждого почти выстрела? Типа смысла нету. Так, куда мы ходили, ну, давай сюда налево схожу. На этот раз. О, слушай, наши друзья ходят. Таны. костюм мне только не попухтить, а ладно? 95%. Ну блин. Конечно, может там его довести до 80, подождать. Просто тут какая-нибудь там одна заруба и все, и по всему хана. Все, какие боеприпасы? Вон 1 штук. Они и так уже заряжены. Давай, сейф. Здрасте. Так. Просто секреточка, где ни хрена нету, да? М -м -м. И нафига мне это было непонятно. Костюм. 94, ладно. Пойдет пока что. Так, контролега чем мы замочили? Там выход из лабы Тут рифты. Тут что? У нас аномалия, которая, наверное, может нас убить. И что-то мне подсказывает, что мне куда-то вот сюда. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, давай-ка отсюда. Вон она идет. Молния шаровая. Так. Давай, проскочу пока. Тут у нас нифига нету. Так, она идет сюда. Давай быденько. Ну, а в твою дверь скачу. Не знаю, но сюда залетает, не залетает. Так, ну тут просто толщики ничего нету. Так, тут осмотрелись, тут тоже ничего нету. Тут мы везде ходили. О, здрасте. Так, валовские патроны. 5,7. Медицина. А, давай, короче, все эти патроны я схвачу. Вот что там, вот что это? Я понял. Так, ну чё? На калаш у меня ничего не появилось, лишних патронов. Чуть-чуть ну, есть, но там то, что было, вот на -то все я подобрал, там поврежденные, правда. Ладно. Ну давай, наниз сюда, получается, пойдем. Тихо, тихо, тихо. Мистер Аномалия. Мистером Аномалия мы не хотим связываться. Здесь, мне кажется, я не все смотрел. Так. Я точно ходил, да? Так, ну тут да. Давай туда, на низ скажу. А не, слушай, я тут был. вот смотри, вот там вот. Пушканы эти валяются. А где, пуш, еще документы лежат? На столе тут вроде нету. Лебедев. Это вот пасхалочка, это части э, чистого неба. Вот там, где документы спрятал? Ну, типа, может, спотпан я, конечно, не все этажи обладил, обследовал. Давай еще нет назад пойду. Но мне кажется, что крест меня не засчитает, скорее всего, если так. Так, а давай-ка подожди. Ну, соседний лифт, то что вот типа один проход. Там тут основной, в который я прибыл. Да, давай через второй лифт, короче, проникну. И там, короче, пошарюсь Подожди, тут я шарился. Туда, тут, тут, тут шарился. Так, сколько у нас тут выходов? Получается, что один, там тебе были. Давай к лифту, короче, сложу. Если будет такая возможность. Так, ну короче, смотри, вон лифт. Давай на лифт. Ну типа мы тут и что? И ничего. Так, ну тут мы точно уже все смотрели, тут даже смысла, ну конечно, он за точкой есть, монетки. Блин, okay, ну где-то, где-то что еще лежат, где-то я еще не облазил, где-то есть. Хм. А где? Вот в шкафу он там бинт лежит. Давай тут слажу прямо на самый верх. Так. Но тут контролер вот. вот этот лифт, который нам мешался вот. Так, ну я честно не знаю Он скорее всего В каком-нибудь там очевидно, И не очень вместе лежит А, давай последний забег Я не знаю, тут вокруг А, я кажется плюс-минус знаю, где оно может лежать Помните, короче, там, где я этого бюрера замочил? Возможно, я там плохо осмотрел. Давай, короче, пойду по пути к своему исследованию первой серии. Как я его помню. Все, опять голодный. Хватит жрать меня за троих. Так, по-моему, вот сюда. Блин. Я навернул хугаля. Я навернул, мать его, хугаля. Ну, я не знаю, если я тут выйду, это и лапа, -то поменяется. Давай попробую выйду. Нарезать ли задание? После того, когда первые документы я нашел, там что-то это, педит, у меня в МФДА. Ну, просто не уверен, что есть ли тут еще что-то... Типа, было предположение, что он там, эти документы лежат в комнате, там где-то отбил, ну, помните, это столовку, типа... Вот. Ну что-то я там ничего не нашел, когда вот. лишь пробежался там, F зажал, что-то странное. Давай быстрее как-то. О. Задание обновилось, и мне все еще надо вниз ползаться. Подожди, список заданий. Не, слушай, я могу уже назад возвращаться. Друзья, у меня что, куда батарейки сели? М -м ну, можно поменять, в принципе, такое. Ага, -а, вот так вот поярче станет да, поярче стал что погнали назад нечего тут больше ловить мне кажется у нас тут ночь на дворе музыка вовсю звук кэш правильно иду а, так не налево вот туда вот сейчас бы нарваться на кого-нибудь тут большого сейчас быстрее сейчас к тем псевдодигантом или не, не знаю с химерой было бы меня фатальный возможно хотя гранаты есть снайперка есть что фатальный то так правильно же иду иду правильно наверх фонарик может и не нужен тут в принципе и так все видно господи на поешь еще у тебя блин не прокормишь Так, правильно, правильно, вот туда вот. Так, по сторонам вроде никого. Там кто-то сидит непонятно кто. Ну и пускай сидят. Это ж не по нам, это мы надеюсь по мутантам. Что-то мне кажется, что он монолит сидит. Ну легко и сидят, господи, не мешают, не мешают. Пойдете на меня, леща получится. Так, давай продамся, пока там по возможности. кто Купит. Остальное вот, в ящик положу и все. Давай прикупить. А ты ничего из этого и не продаешь, да? Пахавать у тебя не купить. И этот вроде торговец но сломанный. Чего тебе? Нет, это ремонтник. Я закончил со всеми поручением. Отлично, он практически в полной боевой готовности. Возвращайся ко мне, когда ты уже будешь готов. Окей, я готов. Ч ⁇ хочешь? Внимание, рак. а это ты, хаха, -ха, шучу. Могу ли я чем-нибудь помочь? Значит, смотри, обращай. Обращение по поводу главных ран и пулевых ранений у меня никогда не заканчиваются. Барвинок, ему надо. Живая легенда, Медприпасы. А, это название к места. Барвинок, живая легенда, медприпасы. И где твои медприпасы? Искать? Слушай. Барвинок, слушай, сколько мне этих борвинков? Господи, как на злой у меня три. Давай снаряку пока подчину там, вроде не особо дорого. Вот так вот. Да, надежность, Надежность, давай. Темп огня плюс 25. Масса. Хочу ли я тратить на это? Подача. Ну, адача вроде небольшая. Точность. Точности вроде хватает. Где что? Электрозащита. Защита от ожога. Ай, противогаз. Выносливость, давай. Хочу выносливость защиты или радиозащита давай радиозащита ну си защита пускай будет так ну чё нормально все да так мне наверное со стрелком поговорить на у меня Так, здесь же, может, никаких торговцев нету. Вроде нету. А если тут посмотреть, все смотреть? Нет, это просто альтернативный вход, скажем так. сеть не скрывается. Так, ну попросили найти, я не знаю, ну давай. Пойду, скажу на монолитовцев, тех, или кто там сидит. Прикупить я тут вряд ли смогу сейчас у кого-то что-то. А Тогда патроны, может, полутаю. Давай, из темноты по ним работаю. Блядь, почему он не стрелял? Так, ладно, пофиг, давай последний сейф. Я просто подходил поближе, больше был не уверен, что там он надит. Я там. Теперь я не знаю точно, что да -то они. Все, так, пока мы далеко от них. Давай, короче, я на этом моменте игру завершу, скажем так. Вот, а вам всем спасибо, с вами был Зазепа, всем пока.